Всем привет, с вами Кирпичный Парень И сегодня я сделал нож-бабочку из игры Team Fortress 2 Вот такая вот бабочка Это оружие присутствовало у шпиона она также раскладывается. У шпиона нож-бабочка убивала с одного тыка. Сейчас вы можете увидеть кадры из игры Team Fortress 2, где шпион тестирует этот нож. Нож-бабочка необычное оружие так как присутствует только у шпиона. Ни у одного другого класса. Как и предыдущие мои поделки, целиком сделан из лего, разумеется. И Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Только если вам понравилось это видео. Если на этом видео наберется 100 лайков, то я сделаю разбор этого ножа. Всем пока!